Привет, друзья-психологи! Считаете ли вы себя трудоголиком? Есть ли у вас склонность доводить себя до предела? Не чувствовали ли вы в последнее время, что вам трудно идти в ногу с самим собой? Для людей с высокими достижениями эмоциональное выгорание – это один из лежачих полицейских в жизни, которого вам следует опасаться. Эмоциональное выгорание – это термин, введенный психологом Гербертом Фрейденбергером в 1970-х годах и описываемый как тяжелое стрессовое состояние, которое приводит к сильному физическому, умственному и эмоциональному истощению. Чтобы помочь лучше понять это состояние, в этом видео мы рассмотрим семь признаков того, что вы имеете дело с эмоциональным выгоранием. Во-первых, вы эмоционально истощены. Вы когда-нибудь чувствовали, что находитесь на пределе своих возможностей? что очень трудно продолжать работать даже в небольших объемах. По словам Скотта и Ганса, в 2020 году эмоциональное выгорание может привести к вялости, неспособности справиться со стрессом и общему ощущению, что вы эмоционально истощены. Когда вы эмоционально истощены, вы можете чувствовать себя бессильным и не иметь никакого контроля над тем, что происходит в вашей жизни. Вы можете почувствовать, что застряли в какой-то ситуации, и у вас мало энергии, чтобы продолжать движение или выбраться из нее. Во-вторых, вы изолированы от других. Замечали ли вы, что отказываетесь от приглашений на мероприятия, от которых обычно были бы в восторге, или, возможно, не отвечаете на сообщения так быстро, как обычно? Это может быть признаком эмоционального выгорания. Доктор Картер в 2013 году утверждает, что на ранних стадиях эмоционального выгорания вы можете больше изолировать себя и обнаружить, что социальные взаимодействия становятся более трудными. Вы можете обнаружить, что люди действуют вам на нервы больше, чем обычно, и что вы находите способы избегать общения с другими людьми на работе или в школе. Номер три. У тебя есть фантазия о по побеге. Когда вы на работе или в школе, ловите ли вы себя на том, что мечтаете оказаться где-нибудь в другом месте, желательно подальше от своей работы или школьных занятий? Работа с большим количеством стресса в течение длительного периода времени может затруднить концентрацию на текущей задаче. Может быть проще и веселее думать о том, чтобы отправиться в отпуск или даже вернуться в постель. В худшем случае некоторые люди, страдающие эмоциональным выгоранием, могут захотеть употреблять наркотики или алкоголь, чтобы избавиться от своих негативных чувств, что может привести к проблемам со злоупотреблением. В любом случае занятие чем-либо другим может показаться более увлекательным, чем работа. Номер 4. Ваша производительность страдает. Борьба с эмоциональным выгоранием также может повлиять на качество вашей работы. Не находите ли вы, что позволяете ошибкам проскальзывать сквозь трещины чаще, чем обычно? Разве трудно заботиться о том, идеально что-то или нет? Трудно ли просто начать что-то, не говоря уже о том, чтобы закончить это? Наличие стрессов в вашей жизни, таких как уход за больным членом семьи или многочасовая работа, может затруднить прикладывание больших усилий к вашей работе. Когда у вас мало времени на уход за собой или на то, чтобы сосредоточиться на других вещах, со временем это может усложнить задачу, чтобы не отставать от вашей обычной производительности. Подобно тому, как спортсменам нужно отдыхать после тренировки, вам тоже нужно отдыхать, чтобы восстановить силы. Номер пять. Ты плохо себя чувствуешь. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему вы все еще чувствуете усталость, несмотря на хороший сон или выходной день? Испытываете ли вы проблемы с желудком или другие виды необъяснимых болей? Заметили ли вы, что вы, кажется, болеете чаще, чем раньше? Борьба с большим количеством стрессов может ослабить вашу иммунную систему, поэтому легче заболеть. Кроме того, стресс может повлиять на другие аспекты вашего физического здоровья, заставляя вас чувствовать боль и усталость, которые не могут быть объяснены ничем другим. Фрага Leck в 2019 году заявили, что эмоциональное выгорание может истощить вашу энергию и, в свою очередь, ослабить вашу иммунную систему, делая вас более восприимчивыми к инфекции. Кроме того, эмоциональное выгорание может усилить чувство депрессии и тревоги, а также другие проблемы с психическим здоровьем. По мере прогрессирования эмоционального выгорания небольшие стрессоры могут стать гораздо более серьезными проблемами и повлиять на вашу работоспособность. Номер 6. Ты более пессимистичен. Эмоциональное выгорание может привести к пессимистическому настрою, при котором вы можете принять образ мышления полупустого стакана. Вы обнаруживаете, что чувствуете себя более подавленным по отношению к миру. Вам все труднее и труднее оставаться позитивным. Человек может быть настолько поглощен негативным мышлением, что на более поздних стадиях пессимизм может выйти за рамки того, как вы относитесь к себе, заставляя вас не доверять близким вам людям. Вы можете чувствовать, что не можете рассчитывать ни на кого, даже на себя. И номер семь. Ты более раздражителен. Чувствуете ли вы себя более напряженным с другими людьми? Кажется ли вам, что другие люди постоянно действуют вам на нервы? Доктор Картер в 2013 году утверждает, что раздражительность часто возникает из-за ощущения собственной никчемности, непродуктивности и растущего осознания того, что вы не способны делать что-то так же продуктивно и эффективно, как раньше. Сначала это может повлиять на ваши личные и профессиональные отношения, однако на более поздних стадиях это может серьезно повлиять на людей в вашей жизни. Стресс может быть неизбежен, но эмоциональное выгорание можно предотвратить. Выбор образа жизни, помогающего справиться со стрессом. Например, физические упражнения, сбалансированное питание, работа над своим режимом ухода за собой и так далее может иметь большое значение для сбалансирования вашего образа жизни. Если вы обнаружите, что боретесь за пределы этого, важно обратиться за консультацией к специалисту в области психического здоровья или поставщику медицинских услуг. Дайте нам знать ваши мысли по этому поводу. Какие еще признаки эмоционального выгорания вы заметили? Как вы боретесь с этими чувствами? Дайте нам знать ниже. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и включить уведомления, чтобы быть в курсе наших загрузок. Все наши ссылки, использованные в этом видео, можно найти в описании ниже. И как всегда, будьте осторожны!